Приветствую на канале Шарабара. Я тут осознал, что в шапке присутствует китайский дракон, а видео про них за все время не было. Кошмар. Надо исправляться. Существа, похожие на крылатых рептилий, которые дышали огнем и обладали огромной силой, были известны человечеству из издревле. Так, подобные образы существовали еще во времена каменного века. Наскальные рисунки во многих странах мира изображают собой не только сцены из реальной жизни людей, но и фантастических существ, некоторые из которых очень сильно напоминают драконов. Первыми письменными источниками, позволяющими реконструировать древние мифы о драконах, стали иероглифические надписи Древнего Египта и шумеро-вавилонский эпос. В этих легендах гигантская рептилия выступала как извечное зло, с которым боролись герои или боги. Так, в Древнем Вавилоне образом дракона обладала богиня Тиамат, которая была убита Мардуком, своим внуком. А в Древнем Египте обликом огромной рептилии, стремящейся пожрать солнце, был Апоп. Ему противостоял бог солнца Ра, который почти всегда побеждал зверям. Исключением были дни солнечных затмений, когда чудовищу ненадолго удавалось поглотить светило. Такой образ, как дракон, сегодня оброс всевозможными легендами, слухами, символами. Символическое значение, история образа берет свое начало в древних мифах. Обычно дракон представлялся людям в виде огромной рептилии, наделенной могущественной силой, властью, умением изрыгать пламя, непобедимым грозным животным, которого все боятся. Во многих исторических традициях земного шара драконы наделялись похожими чертами и характеристиками, независимо от фауны конкретной местности и тем, с каким конкретным животным связывали их образ. Этимология понятия «дракон», возможно, связана с древнегреческим языком. В нем оно означало «морская рыба» или «морская змея». Сегодня нет совершенно точной и абсолютной теории, откуда взялось понятие «дракон». Свидетельств науки, говорящих о реальности таких существ, как драконы, в настоящей жизни нет. В то же время нельзя не признать, что в разные времена у разных народов, не имевших контактов, присутствовали примерно одинаковые символы и образы, олицетворявшие драконов. Возможно, таким образом люди прошлых эпох выводили в своем творчестве представление о могучем и могущественном существе из животного мира. Драконов следует отличать от динозавров. Очень часто драконы имели свои собственные черты, совершенно отличные от тех, которые может подтвердить археология. Лохнесское чудовище тоже можно считать драконом, но тому нет наглядных доказательств. Костями дракона когда-то называли первые обнаруженные останки динозавров, это примерно 300 год до нашей эры, в китайской провинции Сычуань. Стоит отметить, что образ драконов присутствовал на протяжении многих веков практически во всех видах изобразительного искусства, в архитектуре, живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве. Во все времена у всех народов графические и живописные изображения драконов похожи. Все они чаще всего имеют облик змеи с телом покрытым чешуей. В обязательном порядке большие глаза и длинный сильный хвост. Вариации образов выражаются в числе ног. Их может быть четыре или не быть вовсе. Иногда драконы имели на рисунках крылья и огненное пламя, вырывающиеся из пасти. Размеры дракона тоже варьировались. Чаще всего они были огромными, великими, но иногда размером с обычного медведя как мало а на некоторых росписях европейского средневековья встречаются драконы примерно сходство по росту с бабочками черты характера драконов преимущественно были вредными драконы по черте характера преимущественно были вредными для человека как и люди драконы стремились властвовать над миром и живыми существами поэтому представлялись и изображались сильными и могучими в Западной Европе драконы воспринимались как злые, жаждущие крови животные, не имеющие привязанности и интеллекта. Что же касается Востока, стран Азии, в первую очередь Китая, Персии и Японии, то там в соответствии с религиозными воззрениями, драконы олицетворяли мудрость и охрану, сопровождали богов. В Китае до сих пор сохранилось почитание драконов. Их статуэтки популярны в качестве оберегов дома, подарков, артефактов народных праздников. Со времен древних мифов и сказок драконы не просто проявляли человеческие черты, как хорошие, так и отрицательные, но и наделялись всевозможными дарами волшебства и паранормальными способностями. Они не просто могли летать по воздуху и разговаривать с людьми, но и перевоплощаться, связывались с определенными стихиями природы, с водой или огнем. Символика драконов чрезвычайно разнообразна. Несмотря на общие, типичные для каждой культуры черты, каждый дракон наделялся собственными особенностями в зависимости от обстоятельств. В средние века драконы чаще всего связывались с предательством, изменой, завистью, злобой и гневом. Если герой убивал дракона, он приобретал не только охраняемое им богатство, но и перенимал его знания и опыт. В южноамериканской традиции драконы – это вестники удачи, подобно птице «Феникс». Рассматривая дракона как гибрида змеи и птицы, то есть чешучатого тела и крыльев, знаменитый исследователь символов Кэмпбелл в исследовании «Власть мифа» назвал дракона образом превосходства и даже богословия, сочетающего единство земли и неба. Драконы могли изображаться как мужские или женские особи. В графических традициях аборигенов драконы служили отличными воспитателями детей, преподающими уроки выживания. Драконы – это существа настолько многообразные, что могли содержать в себе явные противоречия, жить в воде и при этом уметь производить из себя огонь, опять-таки приспособлены для жизни на земле и на небе. Отдельный образ – змей, поедающий сам себя, Борос. Как у меня время надоел. Это тоже дракон. То есть, драконы это довольно космополитические существа, олицетворяющие в человеческом сознании загадочность и многоликость космоса. Дракон был олицетворением зла, годным к уничтожению. Убийство дракона уже в христианской традиции считалось подвигом и геройством. Святые часто прославлялись подвигом убийства драконов и изображались так на иконах. Это святой Георгий Победоносец на Руси, святой Меркериалис в Италии, также святой Леонард Норблак, святой Веран и другие. Сегодня драконы не стали воплощенным символом исключительного зла, они являются одним из ярких знаков восточного календаря и один раз в 12 лет приходят в каждый дом в виде статуэток, свечей, узоров на полотенцах и платках, которые дарят к Новому году. Особенно популярны драконы в Китае вплоть до сегодняшнего дня. Они связаны с водной стихией и считаются добытчиками и символами весны. Приносят в дар рис. Сами себя китайцы называют потомками дракона. Его мудрость и сила власти привели к тому, что дракон стал символом императора в Китае. Дракон часто изображался рядом с Буддой, который сидел, опираясь на свернутого в клубок дракона, головы которого располагались близко к телу святого. Чаще всего лестницы в буддийских храмах изготовлены в виде драконов, где перила – это лапы, а голова свешивается у самого пола. В других странах Азии дракон также не последнее существо в пантеоне обожаемых животных. В Бутане драконы изображались на монетах. Во Вьетнаме верят в прородство людей и драконов. Дракон был первым богом. Его 100 детей заложили основы династии. В Индии верования индуизма основаны на убийствах драконов. В Австралии черты дракона воплощала так называемая радужная змея, которую уважали и боялись, так как она заведовала одной из важнейших стихий жизни людей – водой. Аргонавты во главе с Есоном в поисках золотого руна натолкнулись на дракона. Геракл, убивающий немейскую Гитру, часто изображался в момент поединка с драконоподобным существом. По данным древнегреческого историка Геродота, в Аравии и Иордании, когда он посетил их в 5 веке до н.э., содержались драконы в клетках. Он путешествовал по всей Иудее и из любопытства исследовал окрестности. Он обнаружил много скелетов и останков, приписал их змеям и собрал много сведений о змеях способных летать из Египта в Аравию. Средневековый путешественник Марко Поло на пути в Персию якобы встречал летающих драконов, которые атаковали в пустыне его собственный караван. Он подчеркивал злость и агрессивность этих животных, которые готовы были убить его и его спутников на месте. Причем эту историю путешественник не записал в путевой журнал, а на старости лет рассказал в тюрьме своему сокамернику. Сторонники теории катастроф придерживаются версии о том, что причиной появления мифов о драконах, могли быть небесные явления, такие как кометы и следы от них. Так, например, комета Галея, наделавшая много шуму в средневековой Европе, вполне могла быть принята не как естественное природное явление, вызвавшее стихийное бедствие, а как пламя, извергнутое из пасти огромного огненного дракона, обитающего на небесах. В старом английском языке сохранилось название комет как дракон то есть пламенный дракон. Внезапные и непредсказуемые извержения вулканов с огненными потоками горячей лавы тоже могли связываться с драконами, которым не нравится земное существование людей. Редкость и мощь этих извержений подчеркивали земное происхождение производящих их существ. Дракон должен был какое-то время накопить сил для изрыгания пламени, но когда делал это, делал быстро, мощно и безжалостно. Рассмотрим же теории происхождения образа дракона. Первая – это теория заимствований. Согласно ней, образ дракона сформировался где-то в одном месте и оттуда начал свое путешествие по миру уже в достаточно сформировавшейся форме. Ряд ученых видят прототип дракона в мифическом индийском змее Наге, образ которого прибыл в Китай через буддизм. В поддержку этой гипотезы свидетельствуют как змееподобность драконьего тела, так и водоуправляющая функция дракона. Другой источник возможного заимствования образа по теории, Эрнеста Ингерсоля, цитирующего исследователя китайского, искусства Освальда Сирена ⁇ это сармат. Эти кочевые и раноязычные племена обитали на обширной территории от Тобола до Дуная в 3 веке до нашей эры и до 4 века уже нашей эры. Возможно, что они распространили основы своего искусства в двух противоположных направлениях, то есть в Китай и Скандинавию, что и объясняет некое сходство драконовых мотивов. Вторая – это теория параллельной эволюции. По этой теории человек мог быть свидетелем динозавров. Таким образом, дракон – лишь воспоминания о динозавре. Змеи и змееподобные существа в целом весьма характерны для многих мифологических сюжетов как стран Азии, так и других регионов, что дало многим ученым-биологам основания выдвинуть гипотезу о генетической памяти человека. Согласно ей, человек м, запрограммирован на страх перед существами, представлявшими опасность для его далеких предков. Идем дальше. Реликтовая теория. Она допускает возможность сохранения отдельных экземпляров вымерших видов до наших дней. Чем и объясняет множество рассказов очевидцев о драконоподобных существах, якобы встречающихся и по сей день. О том, что птеродактили могли сохраниться до наших дней, есть э, свидетельство очевидцев. В 1960 году в Родезе привезли в медпункт раненого рабочего. По его словам, на него напал «летучий змей». На рисунке, сделанном пострадавшим, был изображен типичный птеродактиль. Четвертое. Теория ископаемых костей. Эта теория перекликается с двумя предыдущими и косвенным образом подтверждается сообщениями китайцев о костях дракона, найденных во время археологических раскопок или извлеченных из земли при иных обстоятельствах. К сожалению, китайские аптекари объявляли любые древние кости костями дракона. Большинство ученых склоняются к тому, что эти самые кости дракона – это останки динозавров. Но более внимательный анализ этой версии выявляет целый ряд ее недостатков. Мифы о драконе распространены повсеместно, а останки динозавров находятся лишь в пустых регионах Центральной Азии. В других же регионах ископаемые останки чаще всего обнаруживаются лишь под мощными слоями осадков. Вряд ли древние люди вели такие глубокие раскопки. Кроме того, единообразие облика дракона в различных культурах имеет место на фоне чрезвычайного разнообразия ископаемых останков, а реконструкция первоначального образа по ископаемым останкам является не таким уж простым делом даже для современных палеонтологов. Поэтому представляется маловероятным, что наши далекие предки смогли не только точно воспроизвести в образе дракона облик динозавра, но и уверенно классифицировать его как пресмыкающегося. Теория наименьшего сопротивления. Последователи этой теории считают, что дракон это никакой не доживший до наших дней динозавр, а реально существовавший представитель фауны, который к настоящему времени либо вымер, либо спрятался от излишнего внимания человека. Инопланетная теория. Отдельные исследователи, но чаще просто интересующиеся лица, видят в драконе инопланетную расу, посетившую Землю в период Мезолита, то есть 12 тысяч лет назад. Главным аргументом стал тот факт, что именно в это время практически во всех регионах – Египет, Шумер, Китай, Индия, Южная Америка и остальные – появились изображения дракона, которые впоследствии подкрепились легендами о разумных, змееподобных существах, передавших людям знания об устройстве мира, ведении хозяйства и все прочее. По этой теории человеку, чтобы научиться что-либо делать и изобретать, надо дождаться пришествия инопланетян-учителей – а вся история, записанная и рассказанная, это фикция победителей и поработителей обычных людей, заседающих в правительствах всех стран мира. И седьмая, вот это мистическая. Эта теория происхождения дракона считается наиболее обоснованной с научной точки зрения. Исследователи истории Китая полагают, что в надписях на гадательных костях дракон связан с различными древнейшими племенами. И хотя существуют разногласия в части названия племен и территорий их проживания, идея о том, что дракон был тотемом племен, проживавших на территории Китая, является общей. В пользу этой мистической гипотезы свидетельствуют, например, обычаи татуировки в виде дракона у племен Юэ на восточном побережье Китая, о котором говорится В, В, Хуайнань Цы. К югу от горы 9 пиков работ, связанных с сушей, мало, а с водой много. Поэтому стригут волосы, татуируют тело, чтобы походить на драконов. Носят не штаны, а набедренные повязи, чтобы удобнее было переходить в вброд и плавать. Коротко засучивают рукава, чтобы удобнее управляться шестом на лодке. Возможно, еще более ранние сведения сообщает нам древний источник, цитируемый у Лиши Дженя Род Тао и Род Лун Ели Драконов. Обычие ритуального поедания животного Тотема у всех народов уходит в седую древность. В связи с тотомистической теорией интересны многочисленные предания о рождении мифических первопредков и государей от связи женщины с драконом. Или встречи женщины с драконом, от одного только взгляда на него или просто видение дракона во сне, а также появление дракона в небе над домом, где должен родиться герой. Рождение героя из крови дракона, наличие драконовой мета на челе древних государей и тому подобное. Однако в общемировой системе первобытных верований тотем – это реальное существо, растение или явление природы. То есть тотемы – это то, что реально можно наблюдать. А то, что дракон считался тотемом ряда древних племен, является исключением. Поэтому на базе тотемистической теории возникла расширенная гипотеза, предполагающая, что прототипом дракона стало некое реальное существо например крокодил наиболее популярным прототипом образа драконов можно считать именно крокодила и другой это змея терентьев катанский приводит целый ряд доказательств в пользу происхождения образа дракона от змеи со ссылками на источники периода чоу дракон как и змея рождается из яйца зимой впадает в спячку а весной меняет кожу кроме того если в древности дракона изображали с высоко поднятой головой, то это, как полагают китайские ученые, также свидетельствует о его родстве со змеей, ибо змея держит голову высоко над землей, а крокодил нет. Что касается способностей удава-дракона к полету, то, как полагают авторы гипотезы, скорость передвижения удава в древности была чрезвычайно высока, о чем свидетельствуют дошедшие до наших дней записи. Ползет быстро, как будто летит. Любопытно, что дракона с четырьмя когтями на одеждах высоких чинов называли «ман». Тем же словом, что обозначают удава – «манше». Трансформацию слова «ман» в слово «лун» Авторы объясняют тем, что поскольку дракон изначально был тотемным животным, его истинное имя запрещалось произносить слух. И напоследок рассмотрим один такой вот интересный момент. Виверны и драконы. Какая же между ними разница? Само слово «Виверна» в славянской литературе впервые появилось в книгах о ведьмаке Анджея Сапковского. В то же время в западной литературе термином «Виверна» долгое время назывались мифические существа, похожие на драконов, однако не тождественные им. Классический европейский огнедышащий змей имел четыре лапы и крылья. По поверьям, они могли обладать недюжинным разумом и хитростью, и в том числе умели говорить. Виверны же по повсеместно считались лишь чудовищами, дикими и опасными. У них было два крыла и две лапы, а также очень часто острая и ядовитая жало на хвосте. В момент разделения этих образов уже четко устоялась традиция, что драконы были огнедышащими. Виверны же такой способностью не обладали. Что ж, такое вот получилось видео. Надеюсь, вам было интересно, будет еще несколько частей про драконов, там, на мой скромный взгляд, весьма так интересно. На сим позвольте откланяться, ставь, жми, пиши, подписывайся, делись, в общем, все как всегда, а я ухожу. Счастливо!